Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим стир-фрай из свинины. Для этого нам понадобится свинина, перец сладкий, лук репчатый, шампиньоны, морковь, чеснок, соевый соус, крахмал картофельный, сок лимонный, масло растительное. Готовим нашу заливку. Лимонный сок соевый соус и добавляем сюда крахмал. Все перемешиваем. В качестве гарнира у меня будут отваренные пшеничные макароны. В нашем воке разогреваем масло. Добавляем нашу свинину. Обжариваем пару минут на сильном огне. Обжаренное мясо перекладываем в отдельную посуду. Далее обжариваем морковь. то же самое пару минут на сильном огне убираем к мясу далее обжариваем наши шампиньоны обжариваем также две минуты на сильном огне Компиньоны убираем к мясу с морковью далее обжариваем перец также на сильном огне пару минут Убираем перцы к мясу с овощами. Самым последним обжариваем лук. Также на сильном огне пару минут. И добавляем к нему чеснок. Чеснок нарезан пластинками. К нашему обжаренному луку добавляем все наши ингредиенты, кроме макарон. Тушим на среднем огне под закрытой крышкой. 5-7 минут за пару минут до окончания готовки размешиваем крахмал и выливаем нашу заливку все хорошо перемешиваем Вот у нас получилось такое вот замечательное блюдо. Приятного аппетита!